И снова у нас в работе какой-то форт. Мандео походу Забыл спросить Повернули зажигание Отмычками Сейчас будем снимать замок Снимать личинку и изготавливать Ключ по замку если нужно, будет обращайтесь вот по этому номеру телефона. Покажем дальше, что получилось. Замок был повернут без сверления, без всего, с помощью профессионального инструмента. Сейчас будем разбирать личинку и посмотрим, что там у нас внутри. Ключ по замку изготовили. Теперь будем собирать и ставить в автомобиль. Закончили изготовление ключа по замку. Сделали вот такой вот ключик. Но ну, это ключ клиент сам свой принес. Мы даже его не разбирали. Но кнопки вроде бы нажимаются. Все, ключ по замку готов.